Дорога смерти. Друзья, всем привет. В этом выпуске покажем вам Дорогу Смерти. Это старая дорога на Красную Поляну, неоднократно про нее слышали. И вот в выходные решили семьями выбраться. И по традиции освещаю те места, где можно отдохнуть и что-то красивое посмотреть в Сочи. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. Сначала покажу несколько красивых кадров с дороги, потом Дорогу Смерти и, собственно, ресторанчик, в котором мы будем ужинать. мы едем по старой, новой дороге на Красную Поляну. В общем, тут вот мы припарковались. Нужно перейти дорогу. Пешеходного тротуара нет. Будьте аккуратны. Внимание, внимание, проход запрещен. Опасность камнепада. Падение в обрыв. Это речка Мзынта. Слева старая дорога, которая тоже идет на Красную Поляну, а это новая дорога, которая была сделана к Олимпиаде. Ну, а мы двигаемся на Дорогу Смерти. Это более старая дорога. Туристов здесь, как видите, достаточно много. Гид, а гид, а. ну расскажи что -нибудь. То а. есть, вот она старая дорога, да, вот здесь вот 60-е годы. 60 70, -е. 70 -е. Ездили люди на Красную Поляну. Ездили люди на Красную Поляну, на автобусах, на КамАЗах, на лошадях. То есть красиво там, классно, да? да, да. Это можно оттуда прийти, прийти сюда. В общем, да, ребята, оказывается, есть какая-то другая дорога. Ну что, пойдемте. Вон сколько желающих прогуляться по этой дороге. Никто не арестовал даже. Никто не арестовал? Ну да, чего? Погнали! Сегодня праздник, кстати, 8 марта. Вот. И мы решили вот так прогуляться. Ух, будьте аккуратны, не свалитесь. Давай, велик. Экстремалим мы сегодня. Экстремалим. Давай, давай, Аня, Саша, что может быть красивее гор? Только горы. Почему мы каски не взяли? А? Не поможет. Не поможет? Ну да. Вот такие тут дела. Здесь Была здесь дорога, камень. и нет дороги. Да, на самом деле, очень даже опасный участок мы сейчас прошли. Смотрите, какая красивая мзым-то. Эхо а летом-то как здесь красиво. А. Представляю, какой-то секретный бункер. Там даже горит свет. Возможно, там кто-то живет. А это что такое? Не пойдем туда? Не пойдем. пройдем мимо. Представьте себе, когда-то это была одна единственная дорога на Красную Поляну. Здесь пытались разъехаться экскурсионные, автобусы, автомобили. Смотрите, насколько здесь узкая дорога. За власть советов, 1920 год. В сентябре 2020 -го года в районе Красной Поляны свыше 20 красноармейцев 273-го полка были захвачены белогвардейцами и в неравном бою здесь были они зверски казнены. Их изрубленные тела были сброшены в пропасть. Вечная слава героям, отдавшим жизнь за советскую родину. Как же здесь все разъезжались. Обалдеть. Так. Надо догонять всех. Дальше будет красиво, не переключайтесь. Переходим в темный туннель. Холодно здесь. Вот такая икона здесь. Люди оставляют цветы. Не могу прочитать. В общем, смысл такой, что даты стоят 1867-1920 год. Так что и в Сочи есть такие вот удивительные места, не только в Абхазии. Уважаемые подписчики, если кто-то что-то знает про данную дорогу, пишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно. А еще в таких местах не рекомендуется сильно кричать, потому что, может быть, камнепад. Настоящему человеку и тренеру. Кто знает, о ком идет речь. Уф. Завораживает, конечно, здесь все. И вот там, на горизонте, уже заканчивается Дорога Смерти. Мы переместились ресторанчик Сальмо, который находится в село Монастырь, улица Парсезанская, 17, дробь 1. Славное такое местечко, мы покушали здесь. На самом деле, очень понравилось. Заказали стерлить, жареные грибочки, шашлык, люля. В общем, очень-очень было вкусно. Да, девочки, вкусно было? Сейчас. Было вкусно. Ну, и заодно а покажу, какое здесь заведение, чтобы взяли это на заметку. На берегу речки Мзымта. Летом здесь вообще ну, прикольно, вот такие тут еще закрытые беседки. Есть банкетный зал, вот такая качель, в общем, очень даже рекомендую. Это заведение, а вот касаемо Дороги Смерти, будьте, пожалуйста, аккуратнее, потому что, на самом деле, камни могут попасть на голову, но все там так завораживающе. Здесь еще есть большой банкетный зал. В общем, у нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.